Шаг первый. Регистрация и создание кошелька Yumi на платформе SIGIN.pro. Наберите в браузере адрес SIGIN.pro или пройдите по ссылке в описании к этому видео. Далее нажмите Enter. Откроется сайт платформы SIGIN.pro. Никогда не ищите адрес SIGIN по поиску в Google или Яндексе. Велика вероятность, что вы попадете на фишинговый сайт и можете передать злоумышленникам Данные своего аккаунта SIGEN. Безопасность ваших монет – это ваша личная ответственность. Всегда открывайте нужные сайты из закладок. Это можно сделать в конце адресной строки, нажав на звездочку «Добавить страницу в закладке». Далее давайте пройдем регистрацию. Для этого нажмите на кнопку «Регистрация». Введите ваш e-mail. Очень важно подойти ответственно к созданию своего пароля. Обратите внимание, здесь есть «Подсказка». Пароль должен содержать минимум 8 знаков, хотя бы по одной букве в верхнем и нижнем регистре и цифру. Пароль более 10 знаков с буквами в верхнем и нижнем регистре, цифрой и спецсимволом считается безопасным. Вводите свой пароль. Он будет здесь либо нормальный, либо безопасный. Далее обязательно этот пароль перепишите на бумажный носитель, в вашу записную книжку. Ни в коем случае не храните его на компьютере. Далее ставьте галочку ⁇ Я ознакомлен ⁇ нажимаете кнопочку ⁇ Дальше ⁇ Для дальнейшей работы в личном кабинете необходимо верифицировать ваш e-mail. Поэтому на e-mail был отправлен код подтверждения, его нужно вставить в это поле. Переходим в почту, обновляем. Уведомление об активации e mail открываю. Поздравление, мы зарегистрировались в торговой площадке SIGIN.PRO. Копируем вот этот код активации, нажимаете двойным кликом. Копировать. Переходим, вставляем в это поле. Нажимаем подтвердить. Вы успешно подтвердили почту и можно переходить к созданию кошелька Yumi. Для того, чтобы создать кошелек Yumi, нажимаем на значок бумажника. Здесь нам открываются две криптовалюты Yumi и Prism. Кликаем по аббревиатуре Yumi и нас перебрасывает на страничку создания адреса. Смотрите, с левой стороны у нас менеджер адресов. Мы можем создать до 5 адресов Yumi. Для этого нажимаем создать адрес. Нажимаем генерировать. Ваш первый адрес из 5 создан. Мы видим здесь адрес нашего кошелька. Далее под адресом есть функция подпись. Она будет использоваться при различных изменениях, когда вы захотите сделать что-либо в Рой-клубе. И можно также назвать этот кошелек. Нажимаете назвать и пишите, например, мой кошелек. Захотите создать кошелек сыну или дочке, точно так же можете подписывать. Видите, мой кошелек. Все, прекрасно. Итак, все, что нам нужно, это наш адрес. И теперь необходимо его активировать. Скопируйте его. Вот здесь справа есть иконка копировать. Появляется зеленая надпись в правом верхнем углу. Текст скопирован в буфер обмена. Далее передайте этот адрес своему наставнику, тому человеку, кто вам дал информацию. Он его активирует и либо даст вам реферальную ссылку, чтобы вы сами регистрировались в Рой-клубе, либо сам поставит в структуру.